Привет ребята, добро пожаловать на канал, это будет короткий видеоролик, это хорошая новость для жителей из Беларуси. Вы теперь можете пройти регистрацию на бирже Binance, вы можете здесь спокойно покупать, продавать криптовалюту, вы уже можете пройти верификацию, вы также можете взять API ключи, подключиться к какой-либо программе, например к терминалу Target Trade или Сискаль. теперь вы можете уже полноценно заниматься трейдингом. Теперь вам не понадобится VPN, если у кого-то сейчас будут какие-то проблемы при входе, там, при прохождении верификации, Можете заюзать VPN Psyphone Вот 3, как у меня он называется, но скорее всего он вам не понадобится, потому что все будет окей. На самом сайте указано то, что для решения любых вопросов понадобится 1-2 дня, поэтому ребята из Беларуси, я вас поздравляю, вы теперь можете спокойно пройти регистрацию, можете спокойно уже торговать, не нужны дроп аккаунты, не нужен VPN, поэтому я вас еще раз поздравляю. Пока какой-то официальной новости в блоге Binance я не нашел, я также не увидел этой новости ни в Телеграме, ни в Твиттере, но во всяком случае уже появилась вот такая вот штука в техподдержке. То есть, когда вы обращаетесь вот здесь вот в поддержку, внизу в правом экране, там уже появляется вот такая вот штука. То, что для пользователей из Беларуси уже все окей, все принимают, верификацию прохождения, также еще, возможно, можно будет заказывать Binance карточки, но опять же, если вы будете находиться в странах Евросоюза. То есть, когда вы в Беларуси нельзя заказать, но, например, поехали в Польшу, вы там подтвердили свой адрес, коммунальные услуги, все окей, можете спокойно уже туда заказать Binance карточку и пользоваться. Опять же у некоторых ребят могут появиться вопросы по верификации как подтвердить адрес. Ребята, подтверждается адрес легко и просто. Просто скачивается я выписку с своего банка вот например у меня Альфа-банк, я захожу в Альфа-банк, просто там скачиваю свою выписку, там четко указан э, мой адрес проживания, все, я ее отправляю и очень быстро все это рассматривается. Также сразу хочу сказать то, что все актуальные новости у нас выходят быстро в телеграм-канале, эта новость появилась еще вчера утром, но сегодня только приехал домой с небольшого Такого отдыха и решил для вас записать уже видеоролик, потому что кто-то не читает телеграм-канал, кто-то вообще э, не понимает, как там сидеть. И в общем, ребята, тут есть такая вот ссылка: то что максимальная скидка на торговые комиссии. Многие не знают то, что можно пройти регистрацию по моей реферальной ссылке. Вот смотрите, когда вы проходите регистрацию, уже можно кстати с белорусским номером, здесь есть реферальная ID. Если вы укажете мой реферальный ID, вы получите максимальную скидку на торговой комиссии. Это 20 процентов так скажем, кэшбэк, 20 процентов. Кажется мало, но давайте я вам покажу просто это все на примере открываю вот свой торговый дневник и посмотрите у меня здесь на комиссию ушло порядка 159 долларов возьмите просто отсюда 20 процентов и вот вам уже неплохой такой кэшбэк 20 там 30 долларов просто на ровном месте поэтому используйте ссылку при регистрации я думаю эта штука полезная максимально что можно дать я вам даю если кто-то говорит то что реферальные ссылки это плохо нет ребят в данном случае это хорошо вы экономите просто отдаете меньше биржи также ребята есть хорошая новость в блоге binance и binance получает в принципе одобрение от МЦФА для работы в Казахстане это на самом деле хорошо тем, что все больше людей официально узнают про криптовалюту, все больше людей начинают инвестировать в криптовалюту, это значит у нас просто повышается ликвидность. Крипта рано или поздно будет уже на таком, знаете, мировом просто масштабе, когда каждый второй, грубо говоря, будет рассчитываться, поэтому хорошо, когда это все сразу становится так вот постепенно закону, когда уже ты понимаешь, сколько тебе там платить по налогам, ты не беспокоишься, что тебе там может в будущем коснуться. И вообще, ребята, давайте вам расскажу быстренько по налогам. Если вы из Беларуси, если вы будете выводить деньги с биржи Binance через P2P, то все эти вот поступления будут считаться как доходами из за границы. вы будете обязаны заплатить 13%. То есть, если вы вывели себе 1000 долларов, пожалуйста, будь добр, потом заплатим налоговую 130 долларов. Как этого всего избежать? Если вы пользуетесь биржей Currency, обменником Фриту x или там Binx, то, конечно, у вас вопросов никаких не будет, потому что там четко видно то, что вот вы завели 1000 долларов, там четко видно, как вы торговали, это все ими уже проверяется. Там четко видно, сколько вы вывели. Но когда вы пользуетесь биржей Binance, Bybit, Okix, неважно уже какой бирже, им вот эти вот все транзакции не видны, непонятно, сколько вы заработали. Поэтому, если вы не хотите платить вот эти вот самые 13%, вы четко должны показать то, что вот в криптовалюту у меня ушли, допустим, через какой-либо обменник. Вы показываете эту транзакцию, потом вы показываете то, что вам поступили деньги на Binance, опять же, приложили скриншот, Потом показывайте все свои э, торговые сделки. Опять же, скриншот. Потом, когда вы будете выводить деньги через P2P, опять же, скриншот. И только если все эти вот скриншоты вам налогов скажут, да, окей, это похоже на правду, тогда вы не будете оплатить 13%. Но, как обычно, как показывает практика, эти скриншоты нужно заверить у нотариуса. Если сказать одним словом, то это очень хреново сейчас, пока все работает. Проще уже заплатить эти 13%, чтобы не дурить горлову, то ли торговать через биржу карнити, которая, от слова, ну, совсем такая себе. Относительно других переводов, которые вам поступают на карту из-за границы, это вообще P2P, любые там переводы на карту от любой биржи, ну, ребят, это сразу, грубо говоря, перевод из-за границы, поэтому он накладывается на 13%. Чтобы не платить, я вам уже сказал, что нужно делать по декрету номер 8 с криптовалюты, доходы не облагаются, но опять же, эти все доходы нужно подтвердить. То, что именно это вы заработали, если вы там, например, продали кому-то рекламу и заработали вот эти вот деньги, это не считается заработком в криптовалюте, это считается заработком на рекламе, а это уже поставление каких-либо услуг, поэтому тоже держите это в голове. Вот, ребята, теперь я вас все-таки поздравляю, белорусов. Вы сможете подключить себе спокойно Target Red, вы сможете спокойно здесь работать, поэтому все нужные ссылки будут в описании. Не забывайте то, что нужно регистрироваться со скидкой на торговые комиссии. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра и всем пока.